Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале Сквозь терния к звездам. Совсем недавно открыл я для себя криптовалюту TRX и смарт-контракты на ней. Вкратце объясню, что такое смарт-контракты. Тем, кто участвует, инвестирует в какие-нибудь хайп-проекты, пирамиды, все знают, что администраторы этих проектов, они зачастую бывают нечестными. То есть говорят, что пирамида будет у нас работать, наш хайп-проект до тех пор, пока в кассе остаются деньги. Но многие из вас понимают, что зачастую эти проекты закрываются, когда в кассе оказывается кругленькая сумма денежек, и админы думают, ну вот, на пару лет жизни мне хватит, поэтому я прикрою проект, скажу, что там какие-то, ну, Форс-мажорные обстоятельства произошли там или взломали кошелек, или сайт заблокировали, или из-за дос атаки ä, мы все потеряли. В общем, смарт-контракты решают проблему администрации, поскольку смарт-контракт создается таким образом, что к балансу кошельку никто доступа не имеет. То есть все построено на децентрализации. И после того, как я записал первый обзор на смарт-контракт, мне начали предлагать а, всякие проекты, которые только стартовали. Вот люди мне пишут, вот смотри, я нашел проект, только в него зашел. Первый наш смарт-контракт, в который мы с вами вошли, а, он уже работал восьмой день. То есть на восьмой день мы в него зашли, и сейчас по факту он уже свое дорабатывает. Он, конечно, еще не скоманул, но в скором времени, это случится. И вот некоторые люди, у нас есть общий чат по смарт-контрактам, можете вступать в него, ссылка находится в описании. Люди вот там тоже начали писать, вот, блин, здорово было бы, классно найти проект, который дает такие проценты и зайти в него на самом старте. Вот предыдущий видеоролик я снял, он дает даже на полтора процента больше, и старт у него был относительно недавно, но ну, вот буквально 1 декабря был старт, поэтому мы добавили еще этот проект, и совсем сразу считаю, в скором времени ко мне прилетело еще два других проекта. Я знаю, что некоторые участники тоже неохотно идут в такие проекты, где такой большой процент, потому что они медленно работают. И вот мне скинули пару проектов, которые дают, ну, так скажем, один из них дает небольшой процент, другой дает все же все равно 27% в сутки. И я с вами еще их разберу, потому что я знаю, что а, аудитория, которая собралась у меня на канале, это я увидел по статистике, им зашли смарт-контракты, и они в них, ну, хотят принимать участие. И еще раз напоминаю тот факт, что в этих случаях, а, просто нету администраторов никаких, никто не может взять и все деньги с кошелька забрать, это могут сделать только участники своими выводами. Но еще раз напоминаю, что это не дает стопроцентных гарантий заработка, и вы в любом случае можете тут прогореть, не успеть вовремя вывести свои монеты, ну или еще какие-нибудь ситуации могут случиться, так что это не стопроцентный способ заработать в интернете, но Играясь в такие вот пирамидки, смарт-контракты, можно неплохо увеличить свое финансовое положение. Давайте перейдем к первому. Сегодня в этом видеоролике два проекта будет на обзоре. И давайте перейдем к первому. Вот первый. Тут депозит вообще идет на 45 дней. 45 дней идет депозит, 8% дается в сутки и за 45 дней у нас получается 360% прибыли Минимальная инвестиция тут 20 монет трон, вот я попробовал, 20 монет вкинул Давайте сейчас еще я 150 вкинул, у меня на этом кошельке только 300 монет осталось Потом я переведу сюда остальные монеты, распределю и мы уже оттуда будем инвестировать побольше. А, пока что вот 300 монет, которые есть, я в один 150 закину и в другой 150. Также легко делаются инвестиции. Кошелек у меня установлен TronLink. Видео о том, как его установить а, в данном случае на расширение на компьютере в браузер Google Chrome я оставлю в описании. Также данный кошелек можно скачать к себе на телефон iOS или Android, если у вас особая разницы никакой нету. Также тут есть шестиуровневая партнерская программа. Первый уровень 10%, потом 5, 4, 3, 2, 1. То есть в общей сложности нам тут пишут, что 25% это со всех уровней. То есть 25% реферальная программа. То есть если вы пригласите партнера, он еще одного, тот еще одного, и все сделают одинаковый вклад, например, по 1000 монет трон, то вы получите со всех уровней 250 монет. Ну и естественно, что первая линия, вторая все эти линии, они не ограничены. То есть вы сколько хотите, можете пригласить партнеров, и они также могут сколько угодно пригласить партнеров, и все это учитывается у вас до 6 уровней в глубину. Это тоже очень здорово. Также мы тут можем наблюдать кассу смарт-контракта. Вот мы сейчас зафиксировали это 522 почти что уже тысячи монет трон, и вот я не знаю, я сегодня смотрю статистику по первому смарту, и вижу, что люди уже в тронхер когда там по факту уже ближайшие часы наступит скам, они еще делают инвестиции. Это, я надеюсь, не мои партнеры прямые. Там три уровня реферальной программы. Я даже видел, что сегодня кто-то регистрировался. А, вот вы зафиксировали кассу, потом посмотрим, какая она завтра будет на протяжении нескольких дней. И если буквально касса вот, будет 20 миллионов, а потом станет 3 миллиона, то ни в коем случае не инвестируйте дальше в этот проект, не делайте реинвесты. Потому что ну, это означает только то, что касса начинает таять и в скором времени случится скам. То есть смотрите, как растет касса, и потом, если уж очень большой отскок будет, то ну, лучше себя обезопасить, подождать, пересмотреть это время. Конечно, пока проект развивается, если касса то, что только и делает, что растет каждый день, то, конечно, в таких случаях и я инвестирую, а так лучше, ну, ну, вот лучше так не делать. Я лично не советую вам этого делать, потому что очень великие шансы тогда, что вы потеряете свои монеты. Так, тут мы видим, что у нас также а, написано а, 44 дня осталось до конца работы депозита. Тут он не бессрочный, он 45 дней работает, вы получаете по нему а, 360% прибыли и все, он прекращает работу. Дальше, чтобы получать прибыль, надо заново делать инвестицию. Выводить прибыль, в принципе, можно… Ну, в любое время, то есть накапало у вас определенное количество монет, вы взяли и вывели. Тут у нас статистика, сколько мы всего завели, сколько мы всего вывели. Пока что ничего я не выводил, поэтому тут ничего такого и нету. Также, если вы пользуетесь Google Chrome, то можете в принципе перевести эту страницу на русский язык и посмотреть. Вот мы видим, что вложено в проект всего 2 миллиона. Снято. 529 тысяч, 1700 инвесторов. А, тут я перепутал, это не касса проекта, это реферальные отчисления. Ну и также сверху мы видим реферальную ссылку. Так что тут у нас кассы нету, но мы можем это все посчитать. Вот эту сумму, что вложено и то, что снято, мы просто отнимаем от этой суммы и видим кассу, которая у нас присутствует. То есть на данный момент касса, ну что-то около полтора миллиона монет трон. Так что эту сумму зафиксировали. Ну, вот такой вот первый проект. Процент тут 8% в сутки. И вклад замораживается на 44 дня. Потом он просто перестает работать. Так что, если у кого-то больше доверия к таким проектам, где не такие огромные проценты в сутки, то можете переходить сюда. Ссылка на него будет находиться в описании. Он называется Tron Accelerator. Я вот так вот и подпишу его в описании. Ну, он будет стоять на первом месте. И второй проект – вот как Google-переводчик его перевел. Он называется «Трон чудо». Давайте я переведу на английский. Тут все равно у меня почему-то показывает «Троновское чудо». Наверное, надо обновить страницу. Давайте я это сделаю. Трон чудо, приводит он на русский, ну и пускай будет на русском. Тут у нас тоже такая страничка, тут все расписано, расписано зарабатывайте стабильно от 27 до 33% в день. Тут мы видим уже проценты опять у нас идут огромные. И тут мы видим три тарифа, то есть у нас есть тариф бронза. Мы сюда можем инвестировать а, от 50 монет 3 вот вкладывать на 10 дней. Дивиденды начисляются каждые 5 секунд и в общем за 10 дней доход по этому тарифу 270 процентов. Также есть а, тариф 30 процентов, он называется серебряный. Тут уже минимальная инвестиция 10 тысяч монет трон, а, и он на 8 дней. За 8 дней у нас доходность 248 процентов. Ну, получается 30 процентов в день. И есть золотой золотой тариф. Он на 6 дней. Доходность этого тарифа составляет 198 процентов. И минимальная инвестиция сюда идет 50 тысяч 3x то есть мы видим что максимальных инвестиций в принципе нет но тут э, э, депозит замораживается на 10 дней то есть у вас есть определенные риски понятное дело что чем меньше дней тем меньше рисков но тысяч трон это тоже ну не маленькая сумма давайте скажем так так что если вас заинтересовал этот проект то обязательно обдумайте обдумайте на какой тариф хотите зайти и не забывайте о своих рисках так тут мы видим наш кошелек. Тут мы видим ваш баланс и общий объем инвестиций. Я также сделал минимальную инвестицию 150 монет, чтобы проверить, как это работает. Сейчас я сюда также докину 150 монет. Сделал я первый раз 50 монет инвестиций. Сейчас 150. Это все, что осталось у меня на кошельке, а, у меня осталось 148 монет, насколько я понимаю. Так. Сейчас мы это все делаем и посмотрим. Я открываю свой кошелек а, и вижу, что нет. Вижу, что у меня 150 монет. Сейчас мы посмотрим обновиться это все дело чуть-чуть, потому что тут не совсем понятно, что и как отображается. Проект еще новый? Нет. Видимо, у меня на кошельке 148 монет. Это показывает с учетом того, что спишется комиссия. Ну, Давайте я сделаю 130 монет сюда положу, нажимаю принять и в процессе тут у нас написано. И сейчас в скором времени я думаю, что сумма изменится. Общая вывозимая прибыль это то, что нам накапало. Меня сюда перебросили. В любой момент я могу снять прибыль. И тут мы видим, да, вот общий вклад 180 монет, инвестировал я первый вклад, тут написано 50 3x а второй вклад 130 x 27% в день. А сколько я могу вывести, тут мне написано, сколько выплачено будет, тут также вот есть такая строка и дата нашего вклада и время. Время, кстати, мое. Вот у меня 1851, пишется 1850. Также вот наша реферальная ссылка, мы видим, что в проекте почти что 8000 участников и трех партнерская программа рефералка не такая жирная но это кстати может и продлить чисто теоретически срок службы проекта первый уровень 5 процентов второй уровень 3 процента третий уровень 2 процента и также тут у нас будет статистика сколько всего реферальных отчислений у нас было ну и вот наша прибыль уже капает я об этом говорил ссылка на проект трон чудо будет находиться в описании так что если вам будет интересен или этот проект или предыдущий то то можете присоединяться, все ссылки находятся в описании. Также будет находиться ссылка в описании, как зарегистрировать кошелек Tron Link и, в принципе, как им пользоваться. Но я думаю, ни у кого никаких сложностей не возникнет. И также в описании будет биржа Best Change. с помощью ее вы можете купить криптовалюту Tron. Вы просто там вбиваете то, что у вас есть, допустим, это Сбербанк, и в другом столбике в правом выбираете, что вы хотите купить. Это криптовалюта Tron. И там для вас а, скинутся проверенные обменники, где вы можете обменять а, свои фиатные деньги или другую криптовалюту на покупку криптовалюты Tron. Вообще это работает не только для Трона, а для любой криптовалюты, любых электронных денег. И даже фиатные а, платежки там есть. Там даже наличку вам могут домой привезти. А есть там и такие обменные пункты, которые это делают. Ссылка на BestChange также находится в описании. И не забывайте присоединяться к нашему русскоязычному чату по смарт-контрактам. Там мы тоже все эти проекты будем обсуждать.